В наши дни ты можешь посмотреть видео на любом компьютере. Хорошо, значит нужно определиться с дизайном. Я прекрасно знаю, что ты сама собираешь компьютеры. Кстати, у меня есть группа в ВК и в ней есть бот. Вы можете написать ему и он посоветует вам разные аниме из предложенных вам жанров. Ну и на группу подписывайтесь, там крутые мемы. Ссылочки будут где-то в описании. Черт возьми, на твоем месте я бы наверное самоубился. Хватит, Нациме! Не смейся! О, она тоже из перерожденных? Давно не виделись, правда? Я Шинахара Мирей. Шинакара, ты превратилась в совершенно иной вид. Отвали. Ну, теперь все стало на свои места. Твоя внучка просто обязана была вырасти горячей штучкой во всех возможных местах и смыслах. Да, будет тебе. И я тоже могу быть спокойна, раз уж она встречается с твоим внуком. Надеюсь, мы станем семьей, а не просто подругой. Надеюсь, надеюсь. Вы за нас все решили. Когда у тебя в руках есть сила богов... На чего они? ты пожелаешь? Ее божественные силы... Будут моими? Тогда... Но Что же мне пожелать? Бога... Я... Я... Я... Я... хочу сдать вступительное и поступить в один универс за нами! Миру придет конец до того, как твоё желание исполнится! Ой. Да, это головоломка из камней! Звонок падали! Достала! бомбы И тут-то я его прикончу! Так и случится, вот увидите, у меня все получится! А, ничего? Чего? Ты даже голос не понизил, а он вон уши развесил. Да ради бога! С приятелями связаться он не сможет. Не парьтесь! Он же просто не андерталец! Все уже решено. Но я же тогда буду все равно зависеть от вас. Нет, не будете. Нет, не будете. Не будешь. Не будешь. Но. Ты понял? Ты, ты понял, да, ты понял. Я... Спасибо вам большое. Где ты взял такого смельчака? Хозяин! Рис готов. <свес> <свес> <свес> Спасибо. Сходи-ка, мусор вынеси. Конечно. <свес> Эй, Хром! Откуда он тут вообще взялся? Так а ты что, его знаешь, что ли? Нет. <свес> Которая грубо повалит меня на землю! Чего? Я пытаюсь сопротивляться, но я слишком слаба. Их ты застыли в злобной ухмылке и... Нет, это не одна из твоих додиньесей фантазий. Правда? И не будешь облизывать грубо говоря, какая я избалованная девочка. Вот у тебя слишком буйная фантазия, художница-извращенка. Вот и началось. О, -о чем ты? Пойдем же примерим. Когда Мина видит милую девушку, она тащит ее в примерочную. Подождите секунду, Курамая! В каком наряде вы хотели бы Тору? Может что-нибудь изящное? Я сказал, подожди! Мина, я думаю, ей подойдет тот наряд. Какой еще наряд? А я поняла, о чем вы. Я потом немного удачи. И чемпионат в кармане. Верно? Ну. Но... По сравнению с Пролигой, вы начинающие. Действуйте здраво, шаг за шагом. Кстати, не думайте о сегодняшнем. Вы неплохо играете. Это я слишком хорош. Вот я и вернулась. О, тогда уберемся перед тем, как есть. Ярта, подержи. Хорошо. <свят> um, что <свят> случилось? Извините. Итак, нас ну, с вами ну, здесь собрала судьба. судьба. Если мы объединимся, <свят> то точно станем чёрнули. сильнейшей командой из да. всех. Анака. Хацу. А Ой. я шип. Надо найти еще одного. Да. Тут я! Я, я шип-лису! Шип шип это же тут парень, который хочет служить мне! Не парься. Он никогда не догадается, что это ты. Сэр Баумейстер. Забавный у вас прикид. Ты действительно хорошо играешь. Да ладно, не преувеличивай. Какой же и все-таки Ура! А еще у меня есть не очень умная, но зато чертовски красивая девчонка. Ну разве может одному человеку так вести, а? Да. В чем вообще смысл моей жизни? О, карта позднего развода. Оказалось, муж меня изменял. Мы разводимся. Ты такой подлец, президент. Это просто игра! было достаточно просто увезти парня. Майну. Да уж, да уж. <соркот> <соркот> Эй, что вы вдруг так заговорили? Арахне, мы стесали и уже давно прошли через то же самое, понимаешь? Сейчас я оглашу диагноз. Ты заболела любовью к дорогому доктору Гленну. Что? <соркот -тистор> Риск большой, но шанс имеется. Точно, Цукаса! Ты переломил Сенку шею. Живая водица его вылечила. Кстати, насчет живой водицы. Ой-ой, она же теперь вся у нас! Гнусная рожа. Когда мы были здесь в последний раз, кое-что случилось. Что именно? Мы гуляли. Вместе ходили за покупками. А потом ты вдруг взял и бросил меня ни с того ни сего. Умоляю, прости меня, пожалуйста!